Это представители Education USA. Вот, здравствуйте, как вы нас слышите? Как меня слышно? Вас отлично слышно. Да, вот вы уже в эфире. Вы расскажите, про что вы сегодня расскажете. Я знаю, вы эксперты как раз по американскому образованию, как поехать учиться в США. Проводите много мероприятий, уже много лет работаете в этой сфере. Спасибо, Сергей. Уважаемые участники, Большая честь оказаться вот в такой группе, группе людей, которым интересно повышение квалификации за рубежом, обучение. Лично сам я уже более 20 лет работаю в системе Education USA, Чтобы вы представляли, Education USA это сеть центров по миру. Это более 400 центров, более чем в 170 странах, которые дают возможность получить вам полную и самую новую информацию по вопросам получения образования в США. Так что более 20 лет я работаю в этой системе, уже много видел студентов, которые хотели обучаться, которые не просто хотели, но и добились своей цели, которые не добились своей цели. Так что сегодня вот я постараюсь очень кратко, в очень сжатом формате, до вас донести информацию, как же все-таки получить финансирование на обучение в американских университетах. Здесь надо понимать, что вот эта тактика, вот этот подход, он, скорее всего, будет применим и ко многим другим зарубежным университетам. Это моя авторская лекция, она не взята откуда-то интернет из интернета, это вот чисто личный опыт, а также опыт тех людей, которые уехали на учебу в Америку. Но я вот не вижу здесь возможности поширить скрин, Сергей. То есть у меня нет такой возможности, да, я хотел презентацию показать. Но если, в принципе, ее нету, то я буду... Ага, сейчас еще раз попробую. Host disable Participant Screen Share. Не могу поширить скрин, Сергей. Ну, значит, тогда я просто буду... Сейчас попробуем дать вам права, вы продолжаете, я попробую сейчас дать вам права на экран. Я могу и без, в принципе, просто людям будет более наглядно. Понятно, понятно, вы, вы, вы говорите, мы сейчас попробуем разобраться, вы первые, сейчас попробуем. Ага. Значит, смотрите, я хотел вам задать вопрос, как вы понимаете финансовую помощь. У меня есть слайд, который посвящен этому вопросу. Вот. Я вам назову четыре варианта, вы для себя подумайте, какой из них правильный. Финансовая помощь от зарубежных вузов – это акт благотворительности. Первый вариант. Второй вариант. Получают студенты с максимальным результатом TOEFL. Третий вариант. Граждане Беларуси имеют преимущество по сравнению с другими студентами. И, наконец, четвертый вариант. Жесткий конкурс лучших и лучших, где побеждает сильнейший. Ну вот у меня был слайд, который отражает... Да, все... добрый день, попробуйте, попробуйте сейчас еще а раз сделать, получается у вас... Сейчас, секунду, one sec, share screen. Да, теперь у меня получается, mm, отлично, что у меня будет возможность вот это вот показать. Так, слайд-шоу, Current slide. Ну вот это то, о чем я говорил. Как вы понимаете, финансовую помощь... Я думаю, что если вы считаете, что это акт благотворительности, то ваше понимание процесса получения финансирования на самом примитивном уровне. Никакой благотворительности в данном случае нету. Что касается результатов экзаменов, ну это конечно хорошо иметь хороший результат экзамена, но это один из десяти пальцев. Некоторые считают, что почему-то граждане Беларуси должны иметь преимущество по сравнению с другими иностранными студентами. Это misconception, это заблуждение. Знаете, в зарубежных вузах некоторые даже не знают, где Беларусь расположена, не говоря уже о том, что вы считаете, что для белорусов должны быть преимущества. Поэтому остается последний вариант, это жесткий конкурс, где побеждает лучший из лучших, где побеждает сильнейший. Теперь я вас хочу попросить подумать, что в вашем понимании сильнейшее. Это, конечно же, не накачанные мускулы, это какие-то другие качества. И я хочу, вот, чтобы вы сейчас подумали, какие качества у вас есть и какие качества нужны. Вот я для вас собрал вот эти качества, и они плавно вытекают в правила. Я для вас подготовил 5 правил получения финансирования. Вот. О них немножко позже, Ну, давайте вот посмотрим, что за качество. В первую очередь это потолочные баллы тестов, то есть вы будете сдавать TOEFL, какие-то тесты, допустим, SAT для программ бакалавриата и GRE, GMAT для graduate программ, магистратура, докторантура. Высокий средний балл. Профессиональные достижения, активное социальное лидерство, очень важно иметь сильную мотивацию и э, рекомендации. Вот, если хотите, э, вы должны идти на поступление с какой-то конфигурацией, то есть э, должны из себя что-то представлять. Просто желание получить финансирование, этого недостаточно. Как идете в магазин, вы хотите что-то купить, у вас нет денег, не хватает денег, вы это не купите. Поэтому должны быть составляющие успеха. Представьте, что университет – это сейф, где лежат финансовые и интеллектуальные ресурсы, и вы с помощью вот этих составляющих успеха сможете подобрать код к этому сейфу и открыть его. Итак, правила, которые вытекают из э, опыта моего и студентов, которые поступили. Пять правил, всего лишь пять, запомните. Первое правило – финансовая помощь в обмен на ваши достижения. То есть, вот мы сейчас с вами говорили о составляющих успеха, чем больше у вас этих составляющих, тем выше шанс финансирования. Не просто выше шанс финансирования, но и выше уровень финансирования, вплоть до получения полного пакета. Дальше, давайте вместе попытаемся ответить на вопрос, почему университеты дают финансовую помощь и каких студентов они ищут. Я вам задам вопросы, на которые мы вместе ответим. Сколько стоит учеба в Америке? Невероятно дорого. Одна из самых дорогих стран по обучению. Как много обучается студентов? Смотрите, в Америке более миллиона иностранных студентов и более 20 миллионов местных студентов. Какой финансовый оборот? Ну, Если стоимость обучения, скажем, 30, 40, 50 тысяч долларов в год, Умножьте вот эти 21 миллион на 50 тысяч, у вас не хватит строк в калькуляторе. То есть, оборот финансовой сферы, финансовый оборот в сфере образования очень высокий. В Америке более 5 тысяч вузов. Соответственно, финансовый оборот, много вузов, высокая конкуренция. Каждый вуз будет стараться ну, сделать максимально хорошую Продукцию. А что такое продукция вуза? Это студент. Как оценить качество студента? Ребята, качество студента после выпуска ⁇ это успешность его карьеры. Поэтому многие вузы на своих известных выпускниках делают хорошую прибыль и, в общем-то, получают высокий рейтинг. Рейтинг придуман ⁇ это чисто коммерческая фишка, которая позволяет вузам получать большую прибыль. Итак, каких студентов будут искать? Ну, ребят, наверное, будут искать студентов не мечтателей, а каких-то студентов с потенциалом перспективности, чтобы они могли сделать свою карьеру успешной и показать в своей стране, всему миру, что, ребята, вот смотрите, какой вуз и каких классных студентов он делает. Ну, почему университеты ищут таких студентов, наверное, понятно, это не благотворительность, а Инвестиция в собственную раскрутку вуза через привлечение перспективных студентов. Ребята, правило номер два звучит как инвестиция в собственную раскрутку. А зачем вам это надо знать? Это надо знать, что если вы хотите получить финансирование и вы подаете заявку на финансовую помощь не только в американский университет, а в любой зарубежный вуз, вам надо себя позиционировать как перспективный объект инвестиций. Как э, тот человек, который даст университету то, что он ищет? Вот это очень важно. Каких студентов ищет университет? А, надо понимать, что э, ищут не просто заучек, тех, которые будут хорошо учиться, а, ищут тех, которые имеют четкие карьерные цели которая будет понимать, как вы будете применять знания, полученные в Америке или в любой другой стране. Не в Америке, а в своей стране. То есть предполагается, что вы вернетесь в свою страну и будете применять вот эти знания. Поэтому здесь нужно четкое представление. Даже если вы хотите, допустим, остаться поработать, вы это напишите, допустим, для американских университетов, это будет Red Flag, вы не получите приглашение от университета. Вот. Ищут лидеров социально активных людей, умеющих работать в команде, для того, чтобы вы внесли определенную атмосферу, волну в обучении в университете. Переходим к правилу номер три. Я понимаю, что для многих из вас финансовое средство является очень актуальным моментом, но есть такое правило, оно называется личные финансовые средства. То есть, чем больше личных средств вложите в образование, тем выше шанс, что недостающая сумма будет компенсирована университетом. Вот эта простая формула, как американские университеты считают финансовую помощь. COA, Cost of Attendance, общая стоимость образования, минус EFC, Expected Family Contribution, то есть <coughs> вклад, ожидаемый вклад семьи. Все это получается Financial Need. Не скрывайте деньги, которые у вас есть, вкладывайте их в образование, и вот эта формула четко сработает. Вот. Правило номер четыре: виды финансовой помощи. Если вы поступаете в какой-то вуз и знаете, что самый надежный источник финансирования богатый – это университет. Бюджет некоторых вузов американских превышает совокупные бюджеты отдельных стран. Это очень богатые структуры, очень. Вот, поэтому университет – главный источник. Ищите внешних спонсоров. Внешние спонсоры всегда гуляют вокруг университета. Financial Aid Advisor, советник по финансовой помощи вуза, Будет знать таких спонсоров, контактируйте с ними, выясняйте, кто может быть внешним спонсором. Вращайтесь в среде вашей сферы, может быть, какое-то предприятие, организация, ассоциации могут финансировать. Займы возможны от поручителей, гражданина США. Ну и правительственные программы. Вот Сергей тоже ездил по разным правительственным программам, он в теме и знают, что можно получить полный пакет финансирования. Но вы должны понимать одну вещь. Получить полный пакет, если вы поступаете в университет, это редкая удача. Поэтому, планируя свой бюджет и процесс поступления, думайте о том, чтобы комбинировать все возможные источники финансирования при поступлении. Комбинация – это решение. За опыт своей работы вот за 20 лет я посмотрел много студентов которые поступали и которые добились успеха. Вот фоторяд наших студентов, которые уехали на учебу. Разные лица, разные характеры, разные умственные способности, но всех их объединяет три главных и простых критерия. Они очень хотели учиться за границей. И хотели учиться не для того, чтобы уехать, внимание, а для того, чтобы получить те знания, которые им не хватает. Вот это было мотивация. Они искали не страну пребывания, а инструмент получения знаний то есть тот инструмент, который вытащит из них, из их заготовки сделает специалисты. Они знали, как эти знания применять в своей стране, не хотели иммигрировать, а хотели поучиться. Они были очень трудолюбивы, очень трудолюбивы, очень много работали, им ничего не далось вот так вот просто. Вот, и, наконец, до конца были приданы свои идеи, то есть это люди, которые пробовали один раз, второй раз, третий раз. Вот. Так что вот такой портрет успешного студента. Я вот, пару примеров. Лиза поступила в Джордж Вашингтон, невероятно, на специальность в области права там плохо дает финансирование. Но почему она поступила? Ну, смотрите, у нее такой активный возраст, у нее высокий результат TOEFL. Это была ее вторая попытка, она набрала опыт, у нее был опыт поступления, у нее был опыт практической работы, у нее была очень хорошая мотивация, как применять знания в Беларуси. Четкая, правдивая, ясная мотивация. Наконец, она еще нашла внешнего спонсора. Поэтому в этой ситуации, естественно, ей дали финансирование. Яна из Гомеля, 26 лет. Uh, уникальная история, TOEFL 69 всего лишь, как вы знаете, ну минимум 90 это вообще, ну 100 надо набирать из 120, 69 ее взяли на uh, докторскую программу. Почему? Потому что она не мечтатель, она человек, который поработал в своей сфере, имела контакты с учеными, она сама их установила, она участвовала в конференциях. Знаете, ученые, они могут разговаривать без знания языка, вот чисто своими терминами. Рыбак рыбака видит издалека, вот здесь вот четко вот это правило. Она убедила профессора, что она интересный объект инвестиций. Он сказал, приезжай, сдай TOEFL, доведи его до нормального уровня и будешь работать. Она уже защитила докторскую диссертацию. Правило номер пять, которое вытекает из этих историй. Ребята, сами рисуйте свой портрет. У вас есть возможность. Пробуйте еще раз, учитесь на опыте других. На нашем YouTube-канале вы найдете успешные истории простудистых студентов, уже там более 35 историй. Я не скажу, что очень много людей уезжает. Уезжают единицы и уезжают, наверное, те люди, которые даже без нашей помощи уехали бы. Потому что это люди, которые ищут то, что им не хватает. И они видят, как это они будут применять в своей стране. И так у вас есть время дорисовать свой портрет. Мы можем говорить очень долго и очень много по вопросам поступления и получения финансирования. Я бы сказал, ну вот всю конференцию можно было бы посвятить отдельным элементам. Я очень кратко. Ранняя подача документов. У вас есть такая дурная привычка дотягивать до последнего момента и подавать в последний момент. Не работает. Виктор, да. я, извините, но у нас просто уже скоро следующий участник. Да, Окей, мы, все. Давайте в индивидуальном порядке мы отработаем вот эти технологии. То, что я хотел сказать, я э, как бы попытаюсь ответить на ваши вопросы, если они есть. Стоп, а давайте мы можем только на один вопрос или давайте уже вопросы в личном порядке, потому что уже 10.35 следующие у нас там очень плотно, так по 10 минут. И Хорошо, итоге... я сейчас скину информацию в чат, где ребята могут э, забукить консультацию. Да, да, сбросьте в чат, пожалуйста, свои выступления. И я сейчас тогда буду уже предоставлять слово другому участнику. В 10.35 у нас уже э, другой участник, это Ксения. Все. Все, ребята. Да, да, попрощайтесь. Я надеюсь, что вам было полезно. Большое спасибо еще раз. Спасибо, Сергей, за прекрасную организацию. Да. Желаем успехов вашей... Вам спасибо. Как раз участников стало больше во время вашего выступления. Спасибо большое за то дело, которое вы делаете. На самом деле я поехал учиться в США как раз благодаря такой программе. Маски тогда была стипендия, сейчас стипендия я думаю, что если бы не эта программа, я бы не смог ничего сделать и добиться, то есть действительно меняет мировоззрение обучения за границей, и вот когда есть такая помощь и поддержка, то это очень здорово, что люди могут к вам обращаться и ехать. Спасибо большое, Виктор. Наше наши услуги бесплатные. до свидания. Да.